Пошло. Все, снимаем источник Южной Осетии. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить. Умыться. Руки помыть. А теперь я зажигалку не могу, взурить. а ну-ка, зажги его. Тебя? Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Ну, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да? Это хм. и есть научное объяснение. Можно, пожалуйста, камушки поставить, сюда казан, и вари хоть супчик, хоть что хочешь. Хоть, хоть, хоть, хоть барана вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все? затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Дневного на гореньках. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус, дай только. А наш ролик сделан при поддержке букмекерской компании 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты и самые большие выигрыши. Регистрируйтесь на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас! Сверху... <свеч> на лестницу, блять! Ваня, ты же делал а? Ты делал, а ты разбирай Вот ты тоже делал Вместе делали Панараму главное, сходь Да, да, да а дверь, не дверь не открывается, что ли? Открывается Сейчас подожди Сарабанского <laughs> Просто вот берешь семечку, да, и вот так вот ее. Ммм, вкусно как ем, Ну ладно, завтра я вам расскажу, как правильно варить кукурузу. Вот. Всем пока. Вот это монтажники у нас аж трусы на болгарку наматывает. хук ты, то Сейчас я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 Что еще? Шоти? Что это нож, у тебя? Ноги. Это что тебе туда попало? Пена. Пена? пена. Ты да. на пенной вечеринке что ли был? Да! И куда тебе попала пена? Ну, гач, ночь, ноги, и башку, шоти, бочки. Да? Еще куда? Ну понятно, больше не пойдешь? Нет. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Вот танцуют девочки, кольцы, серьги, пенечки. Вот Давай, давай, приподними, попалился, попалился, давай Естагич, я гарау, ребята. Смотрите, как заваренный борт, ребята. Все, стой! Да, Смотрите, я в шоке. Але рулетки! Ле рулетки биле! Биля, биля, 20-кубовый КАМАЗ Внутри заварено. Это вообще как так можно? Смотрите. Тут вообще, я не знаю, ну космический аппарат, ребята. Ай, как? Гравицапа. Гравицапа, ну. Слево, слево на ну вообще. Летал, я криво, хренею. Не на О, здрасте. Здорово. <смех> Смотри, что на утилизацию сдали. А? Да не накидывайся. Я тебе отвечаю? А как это взял тебя? Прикинь? В салафане 4 километра пробега. О, Вин Кот. А Отвечаешь дали? Я сам не поверил, то что он 55-ка стоит. Я говорю, да нет и чего угораешь, брат? он Бля, клянусь, говорит, иди, зайди посмотри. Пацаны, Альбек не проезжал сегодня, а вчера. Он вообще появлялся здесь нет. Э, ну если увидите от меня салам кинете ему. Все от души. Стоковый УАЗик, ну вот вы едете в потоке себе вот так вот там типа на на на на на на на. Но. О! Казахи это такие люди, которые уже давно забытые, но очень знаменитые, потому их так и называют. И поэтому они пьют натуральный кефир, сделанный из, из натурального молока и сливок. А натуральные вещества принадлежат тем, кто объявляется в очень красивом и очень пристроенном в жилище казахов. Ну еще что-нибудь расскажи про казахов. казахи. Казахи это самые вещества, которые можно узнать о интересной и новой природе. Потому что казахи это символ нашей страны. А символ страны это важное, важное пребоболение. Казахи лечат вот людей. Но докторы ничем не смогут помочь так, как и казахам. Все. Ну еще чуть-чуть. А казахи это самые труд вещества, которые казахи объявляются об, об жестокой войны казахов. Раньше была такая война казахов, что никто не смог выжить, только казахи. Сегодня представляем вашему вниманию дегустацию специальной водки гель антигравитационный клюквенный. Это действительно водка гель. Она не наливается, она накладывается на ложки и употребляется как сухая еда. Алексей Сергеевич, я попрошу вас помочь. Прошу заметить, дамы и господа, водка очень герметичный контейнер. Произведена специально в лаборатории космического питания. Этот продукт отсутствует на столах даже у самых-самых великих людей. Белых. Вот он, тюбик. Это новогоднее настроение космонавтов. Вот и Давай, протыкаю. Для уже. наших ребят, которые осваивают... Разворачиваем. ...просторы бескрайнего космоса. За, за них, пацанов. Слава России! Слава Российской а, тихо, Федерации! Тихо, обдруга на 90 градусов, в штырь. Шаба, значит, колюквиная. Да, тихо. <вязывая> Евгений, ты, ты должен мне сделать нормальный ход. Не, не, не. Я сам а себе тих. не наливает. <рые> Давай. <рые> эх. эх. Хорошо, ну? Ну? Да что, чокнемся? Здорово. Слава России. Слава Российской Федерации. Слава России.